Какой праздник скоро? Хэллоуин. Я буду ниндзей. Я буду стармовиком. Но стармовики всегда стреляют мимо. Дайте мне уже сладостей. Налетай. Откуда они? Сальсагетти? Что? Сальсагетти? Сальса Выглядит как кусочки спагетти. Давай я открою тебе. Выливай все из пакетика. Хорошо. Выглядит, честно говоря, не очень. Неплохо. Да, хочу еще. Даже не могу открыть. Давай я. Спасибочки. Это что, корица? Корица. Не очень, да? Вкусно! Опатьки! Я выплюнул на пол! Вкусненько! Ладно, забирай! Опять корица, что ли? Просто попробуй! Пожалуйста! Нормально? Тамаринские сладости? Чего? Мне нравится. Таиланд? Well, т а Да. съем я одну. Они yeah. хороши. So Они очень вкусные. Они как будто попкорны. Все вещи, которые я люблю вместе. Вкус как у риса It's с какулями. Cool. Это конфетка из жареного риса. Эй, ты что там делаешь? В карманы <плес> прячешь? <плес> да. О! Да! Это что, шоколад? О, я сейчас как захомячу одну штучку. О, Боженьки, как мне открыть ее? <плес> Ладно, я открою твою. Вкусненький шоколад. Это из Франции. Люблю Францию На обертке написаны французские анекдоты Сможешь прочесть? Володя встретился <клыш> с Дженнифер Хью забрался на слона Я не поняла Открыть? <клышленный форекс> Ребят, эту конфету надо положить в рот и немного подождать Сейчас она у меня во рту Что это такое? Что это такое? Я даю этим конфеткам 10 из 10. Я бы реально их кушал. Они сделаны в Укаине, я это знаю. Где? В Украине? Божественно! Я вижу черную коробку. Что в ней? Не выглядит как что-то съедобное. Шоколад! На что похоже? Как копченая говядина лакрица? Не люблю лакрицу. Сделано в Финляндии. Полозу-ка я эту стучку обратно в коробку вонючку. На что объелась сладостей? Немножко.